Детская школа искусств наша и колледж для слепых давно дружат, и поэтому мы работаем в одном направлении. У нас есть тоже отделение для детей с дефицитарным развитием. Самое приятное из нашей общей работы, тот факт, всегда озвучивают, что наши дети поступают в этот колледж и имеют возможность получать образование. Это очень важно, чтобы дети были адаптированы к социальной среде и получили профессию. Поэтому наши контакты крепнут. И я рада, что один из дней фестиваля проходит в стенах нашей школы. Приехали выпускники нашего колледжа. Они уже успели окончить ВУЗ, ассистентуру, сами являются руководителями творческих коллективов. Они саксофонисты и будут сегодня выступать в составе квартета духовых инструментов. Курск для нас – это такая малая родина и Курский музыкальный колледж-интернат для нас альбоматор. Мы научились основным вещам в Курске, научились понимать музыку, научились ее разбирать на мелкие детали, чтобы собрать и выдать публике. Часто приезжаем, тем более у нас тут бабушка живет. Бабушка в далеком 2010 году Проходила мимо колледжа, и вот, зная, что у нас есть ну, по зрению инвалидность, она решила предложить посетить, и попробоваться. Мы пришли и, и остались. Мы сейчас работаем в организации с детками. Вот. С ними же концертируем, были во Франции, были в Германии. Никита ездил даже в Южную Корею. Вот. И так сейчас с обстоятельства ездим по России с детским коллективом. Это музыка, это все. Это работа, это хобби, это смысл жизни. Это, это все. Согласен абсолютно.